Вот, открытая лига, снова сгубсе. полуфинал. Встречайте, ребятишки, работаем, товарищи. Серега, вот ты в КВН уже давно? Че ты там делаешь? Ничего же не делаешь, согласись. Вообще, ни раз тебя на сцене не видела. Что ты делаешь в КВН? А вот где ты была в 2014 году, чтобы видеть меня на сцене? Я желаю всем командам удачи, себе спокойствия, а зрителям... Беречь животики от смеха. Саша, вот ты уже давно ведешь открытую лигу, расскажи, вот что ты ждешь от сегодняшней игры, все-таки полуфинал. А Евгений Валерьевич, расскажите, вот а вы чего ждете, что вы сегодня приготовили, какие-то сюрпризы, может быть что-то интересное? Сегодня я жду хахашечку, прежде всего, как и каждый раз. Чемпионы прошлого сезона Открытой Лиги КВН. До того, тогокаемся, мутимся, что-то делаем. Чемпионы же. Ну что, Открытая Лига в сгубсе. полуфинал, поехали.